Банде Гурупада Дондам Бхакта Бинда Саманнитам, Сри Чайтана Прабхум Банде Саходитам, Ванша калпатору ашкипа синдубе веча. Патита ананг пабуне бхавасна бибью о намо нама. Муканкаро Сновакти паде деви саттвотто ии намо нама Нараяно намаскитто норунче иванороттомам Девинг сварасватинг вясамтато жайо Бхакти промудакш Jagodhvarun, дейям сада прибабакнам авиштадухам, тирдхас падам сивавиренченутам сараням, битати बिसपुरी, <coughs> बिसपुरी जी तकिमा बिगबो बदुष्व दर्शे पुरुनानुरागरसो सागरो सारु मूर्ति साराधिकामुहि कदा किपाम करोश श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभुनिता आनंद सियाद्वैतवदा धरो सिवासादी ही गौरवभक्त बिंद श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभुनिता आनंद Сиад Дайта Гададарасивасадихи Гаура-бхакта-биндх Hare Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare. Аджануламбита бужо канока бодато сангиртаной капиторо камала ютакшо вишам бару дижавару жугадхарм пало банде каруна ботару Хари Кришна Хари Кришна Hare Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари Сура Бааванрупен саданаранам Ганга таранграмания жатакалапам Гаури нирантара бибуши Ваги саджушо бодане, лакшмиер Кришна, कोन नರकाತೆ का स्ಪಯथೆ ददधತ ರ ಲ ಸर्ಪಪटಳ प्रखा राತ वि हदा दष् ಕटತೆ ज करण कटक्षा वैवतम त गौ वस् Дуддан тендрия калу сарапа патрали пратхата донгстрайати бидхим махендаддища китайати яд коруна катакша баива ватам танк гаурабхин вастамаха Гоштипати Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Дакур Прабхупат Парамахам Саджакат Гуру сказал все противоречия были Аватара гауранги примирила все противоречия в этом материальном, поразительном мире. Мы видим, что «да» приравнивается к «нет», а «нет» означает «да». То, что благоприятно, становится неблагоприятным но в отношении багавата-татвы в особенности применимо к рамачандре Кришне что же говорить о гауранге то есть Кришна Аватара. Не могла, то есть Кришна не мог примирить все так, как это сделал Гауранга. Он был вынужден прибегнуть к оружию. Но Гауранга разрешил все, все противоречия. Все противостояния были разрешены золотой аватары Гауранги. Кришна-аватара, Бхагавата-аватара, Гауранга-аватара. Гауранга-аватар, так же, как Кришна, действует как человек, в точности. Особенно Нанда-Нанда Шри Кришна, действует как обычный мальчик. Мы видим, что сам Кришна прибегает к оружию, но Нанда-Надана Шри Кришна этого не делает. В его руках лишь флейта. Когда-нибудь мы поговорим, как возможно, что, к примеру, Бхагаван Шри Кришна, будучи младенцем, победил Путану. Он сделал это без всякого оружия. В этом его сладость. Кришна лила сладостно. Именно по той причине, что Кришна подобен человеку. Когда он был ребенок, он, когда он являл лилу, Новорожденного он был в точности как обычный ребенок. Так что все чувствовали особую привязанность к нему, как к настоящему младенцу. Когда было необходимо, Йога Майя разрешала все возникшие проблемы. В читании Чаритамритя приведен этот стих, который ясно свидетельствует о том, что Кришна не собирался убивать демонов. И он этого не Bishnu делал. Он постоянно занят играми с гопи, с Браджаваси. Он ни о чем не беспокоится. Он лишь играет. Кришна своя Мруб Бхагаван. И поэтому из него исходят все аватары. Рам, Нрисимха, Вараха, Вишну присутствуют в Кришне. Поэтому, когда появляется необходимость, Вишну, который находится в Кришне, убивает демонов. А мы думаем, что это делает Кришна, но в действительности все это дело рук Вишну. В Матхоре есть божество Дирга Вишну. Если вы зайдете в храм, вы увидите черное божество и белое божество варахи. А затем, когда пройдете внутрь, увидите Дхирга Вишну. В Мадхура-Махатме сказано, что когда Кришна cancer, собирался убить Камсу, это был не сам Кришна, а Вишну, который принял огромную okay. форму в то время Кришне было всего около 11 лет и в это время он покинул вриндаван Хотя мы знаем что Кришна никогда никогда никогда не покидает вриндаван говорит живо госвапад но с лишней точки зрения, для того, чтобы осуществить определенные лилы, он вынужден поехать в Мадхуру. Итак, Кришна и Баларам в Мадхуре. И это самое божество Дирга Вишну. Это божество Кришны, который схватил Камсу и стаскивает его вниз. Сама по себе Лила Кришна очень сладостна. Но... И Мадхурия... Сладость является главенствующий в лилах Кришны. Кришна притягивает все живые существа, в том числе растения, деревья. Поэтому лила Кришна называется Мадхурья Прадан. А ударья также присутствует. Как пишет наш Рупа, вами Пат, кроме Кришны, кто, кто, кто, кроме Кришны раздавал прему даже растениям? Ни одна из аватар Господа не делала этого. Но исключением является Гауранга-аватара. Вчера я хотел дать вам указание на то, насколько редка Гауранга Аватара, насколько редко она приходит. С такой щедростью, с открытым сердцем он распространяет прему. Что такое Аудария? Когда сердце, когда no. щедрость когда милость распространяется всеми каждого без разбора на то кто достоин обрести ее кто нет Такое явление необычайно редко. Гора аватара превосходна. Ее невозможно сравнить ни с какой другой аватарой Господа. И в аватаре Гауранги лидирующей является Аударья. Сладость также присутствует, но она уже занимает вторичное положение. Те, кто по-настоящему разумны, могут осознать, основываясь на астрономических подсчетах, Насколько редко приходит Гурангаватара. Один Брама, сколько он длится. Один единственный Деми. Итак, Сатья, прята, два Двапара, Юги, и затем наступает Кали юга Они образуют собой Чатур-югу ати юга длится 4 лака 32 тысячи лет а Каия сейчас только начался век калия. И мы видим, вот, то есть Кали только начал свой век, но мы уже видим, насколько серьезные изменения произошли. Что будет спустя несколько лакхов лет? Посмотрите, сейчас уже никто не хочет совершать хари все сквернено. Что же будет дальше? Простите, я ошиблась, 4 лакха, 32 тысячи лет длится Кали-юга. Они юга. Если мы умножим, умножим на 3, на 2, то получится длительность трета-юги. -э Если еще умножим это количество лет, получится длительность трета-юги. -э That is called Now you can go То есть длительность сати юги составляет умноженное на два kind of количество лет трата-юги. Нам сложно почитать количество Чатур-юги, одной чатур-юги. А я говорю о 72 чатур-югах. 71. Представьте, сколько длится одна чатур-юга. Так вот умножьте на 71 чатур-югу. Вы знаете Ману Махараджа? Так вот... 71 чату юга составляет длительность его правления. Как только проходит 71 чату юга, к правлению приступает другой ману. Таким образом, 14 ману сменяя друг друга и проходит hour, таким образом один день брамы с ума сойти, Brahma, можно один день брамы That's когда мы думаем deep. о времени, think, so мы особо не Now, вдаемся okay. в... То есть когда Эйнштейн размышлял о времени, он был поражен. Настолько это глубокое понятие. Этот мир относителен. Куда бы вы ни пошли, в какую часть света ни отправились бы, все здесь относительно. Так вот, один замечательный пример. Рева Траджа со своей дочерью отправился к Браме и попросил его, пожалуйста, укажи мне, кто подходящий кандидат в мужья для моей дочери. Я не могу найти никого, кто бы подошел ей. То есть он отправился на Брама Локу. Когда он прибыл, Брама был немного занят. У него проходило какое-то собрание, поэтому Рева Траджа был вынужден ждать. Когда Брама освободился, он спросил, в чем дело, почему, по какому вопросу ты прибыл сюда. Рева Траджа объяснил причину своего прихода. Моя дочь так прекрасна, она обладает такими замечательными качествами, что я не могу найти подходящего человека, мужья, ей. Брама рассмеялся, ты прибыл сюда, на Брама-локу, но пока мы с тобой разговаривали, прошли уже сатья, трета-юги. Рева жил в Сати югу Пока он разговаривал с Брамой, прошли уже две юги. Можете себе представить? Если ты сейчас вернешься, сказал Брама, ты поймешь, что уже практически конец два пара-юги. Если ты будешь искать в то время жениха для нее, он будет маленьким, оревать и высокое, потому что в Сатья-югу люди были гораздо выше, чем в последующей юге. А мы сейчас, наша жизнь настолько коротка, это настолько короткий промежуток времени, Итак, indicate. только seventh сказала I 14 14 mananta, Итак, I когда двадцать семь, четырёх йог проходят. приходит Аватара Кришны то есть когда проходит 27 24 на 28 югу когда проходит сатия трета и к концу два пара юги приходит Кришна надо надо наши Кришна вы можете себе представить это Сейчас, в действительности, совсем недавно закончилась два пара юга. И вы настолько удачливы, настолько удачливы, что только закончилась два пара и началась калия юга, а мы приняли рождение. Вы приняли рождение в это время, потому что Шикришна принимает рождение в определенную Чатуль-югу. Надо, надо, Шри Кришна. И рождается. А, то есть и мы родились тогда, когда в тучитруюга, когда приходит Гауранга Махапрабху. То есть когда Бхагаван на Кришна приходит, сразу же после него приходит Гауранга Махапрабху. И точно так же вы можете понять, насколько редок приход Гауранги Махапрабху. Сейчас кали длится около 5500 лет. И у нас есть уникальная возможность обрести милость золотой аватары Гауранги Махапрабху. Представьте, представьте, насколько редко, если вы сможете это осознать, я на 100% уверен, Вы не будете тратить впустую, даже долю секунды, гоняясь за деньгами и так далее. Как я говорил утром, Гор Нитянанда, Вишай Виграха. Тем не менее, они являются воплощением Ашрая Виграхи, Ашрая Виграха Лилы. Для того, чтобы обучить нас, преподнести нам урок. Ашрай Вишая Виграха напрямую, изменить нас не может. Это возможно лишь при помощи Ашрая Виграхи. Утром мы говорили о том, насколько замечательно Все противоречия разрешены Гаурангой Махапрабху. Разрешение всех этих противоречий было невозможно. Кришна Аватара не мог разрешить эти противоречия, но Гаурангой Махапрабху, Махапрабху сделал это. Мадвачарья давал одну философию, равно же ачаря — другую. Шанкарачаря — третью. Шудда Двайтаваду Мадавачаря давал. И между ними возникали противоречия, которые были замечательно разрешены Гаурангой махапрабом. В учении Маддава Ачарьи существует понятие беда обед Кто-то может задать вопрос, почему Махапрабху принял именно линию Маддава Он же мог бы прийти к линии Рамануджа -чария. Первая причина заключается в том, что Маддава Ачарья обладал особой любовью к Гопал-Виграхе, к божеству Гопала. Рамон также любил, но тут присутствовала особенность. Мадава заключил, что Виграха и Бхагаванны отличны друг от друга, и Виграха вечна. В этом стихе содержится понятие беда обед Прити означает «любовь» а садья — это то, к чему мы стремимся, что мы желаем обрести при помощи баджана. Для чего я совершаю садхану? Для того, чтобы достичь конечную цель, садхио. И Мадавачарья ясно заключает, что наша конечная нет цель — это према к Бхагавану. Нет премы, нет разрешения всех противоречий, всех проблем. Если вы будете... Если его, то есть при помощи денег, при помощи цветов поклоняться Кришне невозможно. Ему можно поклоняться лишь при помощи мантры Кама-Бидж. Кама-гайтри. Кама-бич. То есть для того, чтобы поклоняться Кришне, нужна лишь любовь, ни цветы, ни плоды, ни деньги. Даже, может быть, какая-то преданность, но подлинной любви может и не быть. Так вот, она необходима. Та любовь, которой обладают Браджаваси, необычайно редка. И Кришну невозможно удовлетворить, не следуя по стопам Браджаваси, не следуя тому процессу, которому следует Браджаваси. В противном случае, пример с Смирабай. Она была настолько возвышенной, что сам Кришна вынужден был явиться перед ней. Тем не менее, она не смогла обрести Гиридхари, Лав. Гиридхари Лава. Всю жизнь она совершала киртан, она поклонялась, писала стихи. Гиридхари Лалу, Нанда-Нанда на Кришне. Она всю жизнь посвятила этому, постоянно. Она поклонялась Кришне, но так и не смогла достичь Гиридхари Лала, просто потому, что она не была готова следовать Радхарани и Браджавасе. Почему по сей день Лакшми Деви совершает аскезы? Почему до сих пор она не достигла успеха? Почему она не достигла того, к чему стремится? Потому что она считает, что до сих пор она ей присуще. То есть она думает, что она богиня всех богатств и не может из-за этого следовать Браджавасе. Она Достигла успеха Мирабай, достигла успеха в Двараке. Она вошла в божество Дваракадиша. Она зашла в храм, двери захлопнулись, и она вошла в божество. Никто после этого ее не видел. То есть она была настолько возвышенной преданной, тем не менее она не смогла обрести лотосные стопы Гиритхари Лава. Она пела эту песню. Мой Гиридхари Лал. Нет никого равных тебе. Тем не менее она не достигла его, лишь потому, что она не следовала Радхарани. Итак, в чем совершенство золотой аватары Гауранги? Совершенство в том, что в нем присутствует Шримати Радхарани, ее Пхава и цвет ее тела. До последнего своего мгновения в этом мире Гуранга Махапрабу являл уникальную лилу в Гамбире, он и до последнего момента в этом мире он проявлял различнейшую бхаву. Порой он чувствовал себя слугой Кришны. Здесь, в город Хаме, если в деталях рассказывать, вы увидите, что по... рассказывайте ж... жизнь, о жизни Махапрабху. Мы видим, что порой Махапрабху чувствовал себя преданным и плакал по Господу в глубоком смирении. Порой он воспринимал себя, то есть он показывал себя как Господа. То есть он менял свои бхавы, порой показывая себя преданным как преданного, а порой как Верховного Господа. Но приняв саньясу, он начал являть Манжари-бхаву, сакхи -бхаву и рада бхаву Впоследствии мы будем разбирать, где и когда он ее проявлял. Итак, если кто-то задаст мне вопрос, я хочу вкратце узнать о учении Читани Махапрабху. В двух словах, чему учил Читани Махапрабху. В ответ на это вы должны произнести этот стих. Эти несколько, несколько строк описывают приход, смысл прихода Махапрабху. Как в Шримад Бхагаватам, 18 тысяч шлок Бхагаватам содержится в четырех шлоках Бхагаватам. Это четыре основные шлоки Бхагаватам. Речь ортам жатртие, тона пртие, то чакрамани. Татвиват атмана майам жатха басу жатха, то маха жатха маханти бхута ни бхутешу. Учья вшишуну првиштан наввиштан ни нотешу тешу. Эта авадева жигасам, таттжи гасуна тнаха. Аннаиватирика вьям жатса сарото саро. Эта атмам саматисто, парамета в которых содержатся все 18 шлок Шримат Бхагаватам. Это как семя, семя, к примеру, семя баньянового дерева. В одном маленьком-маленьком семечке содержится огромнейшее баньяновое дерево. То есть из него произрастает баньян. Есть много ботанических садов, И если вы туда пойдете, вы увидите, что там деревья, которым более тысячи лет. И они... Таким образом, баньяновое дерево в скрытой форме находится в маленьком семечке. Итак, 18 тысяч шлок. Присутствует в этих четырех шлоках. Знаете, аштока, что такое аштакалия Лила? То есть на протяжении это объяснение 20, что делает Кришна на протяжении 24 часов. И Рупага с вами в четырех строках объяснил все аштакалия Лила. А Кришнанда Скаравджга с вами написал целую книгу. И также Кришна Бхаванамрита написана основываясь на этих четырех строках. Итак, Мадвачарья проповедовал. беда обед, но то, что... В общем, читание Махапрабху смог примирить все кажущиеся противоречия, между четырех, возникшие в, между четырьмя сампрадаями изначальными сампрадами. Итак, как же уникально аватара Господа Читания. Ей нет подобных она настолько Эта аватара настолько превосходна, что можно с ума сойти, размышляя о ней. Когда Махапрабху являл лилой в горе Адхаме, в действительности он вечно присутствует здесь. А гора Адхама не отлична от Вриндавана Адхама. Я постоянно повторяю это. Чистые гаудия, преданные, обладают прямым осознанием этого. Они знают, что Вриндаван не отличен от гор Хамы. Не только потому, что Махадев сказал об этом Парвати. Когда Парвати спросила, кто такой гор и что такое Навадхипадхама? Где это? Надо помнить о том, что деви является Шакти Махадева. Она оставляет тело и рождается вновь. А Шанкар Бхагаван ⁇ это Махакау. Санкашан а, разрушает, но Сан также Махадев. Итак, Махадев говорит а, Парвати. Радха и Кришна, которых ты знаешь, есть Гауранга Махапрабхум когда они объединятся, появится Гауранга Махапрабху. Он приходит, в материальном мире, когда мужчина и женщина влюбляются друг в друга, Любовь между ними настолько сильна, они обнимаются с такой силой, что кажется, что превращаются в одно целое, но тем не менее их объединение невозможно, хотя они этого и хотят, но они остаются двумя разными личностями. Но в отношении But Радхи и Говинды со временем завтра, послезавтра, мы будем в детали говорить об этом. В гора Алибе, Гуранга Махапрабху смог изменить ума-настроение Джага и Мадая, что практически было невозможно. Так, Радха и Кришна, которых мы знаем, объединяются и приходят как Гауранга Махапрабхум. Он приходит в Навадиб Адхаму, в город Адхаму. Чистые преданные обладают прямыми осознаниями этого. Почитайте горы Кишара Ставу, что написано там, в прославлении горы Кишар Дазбабжа Махараджа. или Бхактивана Такур Бхедра пишет гора Враджаманы. В, в этих строках говорится, что нельзя различать город Хаму от Враджаманы. В действительности это одно и то же. Навадхип, Лила это... В действительности, дополнение Кришна-лила. Это как учиштха, как Махапрасад Кришна-лила. Без гора-лилы мы не сможем понять Кришну-лилу. Кришна-лила настолько сложна, что ее очень легко понять неправильно. Именно поэтому в читании «Чаритамрите» сказано, когда что когда Кришна захотел Кришна покинуть этот мир, он подумал, я пришел в этот материальный мир и совершал здесь лилу, но большинство людей так и не смогли меня понять. Они не поняли, почему я совершаю раса лилу. Они считали это чем-то непристойным. Кришндасская Враджига с вами пишет, что... Как только Кришна покинул этот мир, он начал размышлять, я совершил здесь, в этом мире такую замечательную лилу, но люди так и не поняли ее. Так как же им объяснить? Объяснить совершенство этой лилы, раса лилы? Мне придется прийти вновь. Я приду уже с другим цветом тела. Я приму Пхаву Радхарани и объясню людям совершенство Раса Лилы. Итак, Гауранга Аватара уникальна. Даже во время Навадхипадхамы Махапрабху уже раздавал столько милости. Даже обычный Швия, он был мусульманином, который... Работал на Шривас Пандита, получил прему. В один день он получил прему, лишил сознания, то есть все преданные Гауранги, все преданные Гуранги обрели, распространяли прему. Что ж говорить о самом Гууранге? то есть Махапрабу через своих преданных распространял прему, порой напрямую раздавал ее, а порой через своих преданных Нитьянанда, Харидас, все они раздавали прему. Гауранга Махапрабху изменял ом настроение даже демоничных людей. Он размышлял, я пришел сюда для того, чтобы изменить людей, но они восстали против меня. Они критикуют меня, они противостоят мне. Кто-то из людей сказал, «Кто такой Немай. Давайте соберемся и забьем его». Гуранга был поражен, узнав об этом. Я пришел сюда, чтобы разрешить проблемы этого мира, проблемы людей. Но я хотел дать людям благо, принести им Освобождение от материальных болезней. От материальной болезни. Но они не могут этого понять. Они лишь э, все больше ненавидят меня. Они видят во мне врага. Завидуют мне. Что же делать? Нет другого способа, сказал он Шривасу, кроме как принять саньясу. Поскольку, если я приму саньясу, даже те, кто сейчас воспринимает меня как своего врага, пересмотрят свое мнение обо мне и начнут уважать меня. Те, кто критикуют меня, те, кто хотят избить меня, те, кто спорят со мной, когда я приму саньясу, я буду ходить от двери к двери и просить психи каждого повторять святые имена. не было пандита во всем мире, который мог бы победить Гаурангу Махапрабху в споре. Даже вспомните случай с Кешава Кашмиря. Это был выдающийся среди пандитов, Дигвиджай пандит, который собирал сертификаты повсюду, ото, ото всех, кого победил. То есть подтверждение тому, что он победил в споре. По милости Сарасвати, никто не мог победить его. Но когда он прибыл в Навадвипу, чтобы сразиться с Нимаем, в то время Навадвипа была, наряду с Митхилой и Варанасией, образовательным центром. Главными образовательными центрами были эти... Три места. Митхила, Навадвипа, Митхила. Митхила, Митхила? ⁇ это Митхила. место рождения Ситы И Такурани. Митхила, Раджа, Джанак Там правил Джанок Махарадж. И Варанасим. Три центра образования. И если кто-то хотел получить высшее образование, необходимо было ехать на Аддипу. Итак, однажды Гауранга сидел на берегу Ганги, и он проходил Кешва-Кашмире. Взглянув на него, он спросил, кажется, ты немай». Да, со смирением ответил Гауранга Махапрабху. Я слышал о твоей славе. Слышал, что ты обучаешь грамматике детишек. То есть он тем самым свысока нас насмехался над Гаврангой. Ты знаменитый детский учитель, учитель детей. На протяжении всей лилы Гуранга Махапрабху не хотел никого оскорблять. Без сражений он менял людей. Кеша в Кашмире был очень высокомерен. И Махапрабху сказал, «О, я слышал твое имя, хочу что-нибудь послушать от тебя». А тот ответил, «Ну, ты же еще с вами ребенок, что ты можешь понять, что я могу сказать?» «Ну, что ты, что ты хочешь услышать? Я бы хотел послушать прославление Ганги от вас». «Хорошо», — сказал Кеша Кашмир и начал, как ветер, со скоростью ветра прославлять Гангу. Равана тоже считал себя великим пандитом. Он был... Трижды в день он поклонялся, совершал Арати Шанкар-бхагавану. И каждый раз он новые стотры составлял во время своего поклонения. То есть он пел то одну стотру, то другую, то третью. Он сочинял их на ходу. Если я покажу вам, то есть если я стотру Равана, которую он сочинил, предоставлю какому-нибудь пандиту, выдающемуся пандиту, он даже прочитать это не сможет, настолько высокий слог там использовался. Санскрит на самом деле настолько сложен, что для того, чтобы одно слово какое-то произнести, нужно ä, правильно, правильное дыхание. Если вы совершите малейшее отклонение, то слово значение слова будет противоположным. Ничего не понять будет. Только великие, преданные, которые наделены могуществом энергии Гуру Варги, могут цитировать, могут э, воспевать такие стихи. В пятой э, песне Шимад Багадам есть такая штука, которая длится очень это очень длинная шлока. То есть суть в том, что ее нужно произносить на одном дыхании. Это практически физически невозможно. Так вот Рамана был таким пандитом, что мог написать и прославить при помощи таких статур, что никто не мог этого повторить. Итак, а Кешва Кашмири завершил свое прославление, и Махапрабху а, с восхищением сказал, «Прекрасно! Сейчас я бы хотел услышать объяснение какой-нибудь из шлок. Какое именно?» Спросил Кеша Кашмири. Вот такой-то, повторил Махапрабху. Как, как, это, как это запомнил ты? То есть он со скоростью ветра их тысячи-тысячи шлок произнес, но Махапрабху запомнил и легко ее воспроизвел. Он был поражен. Как ты, как ты смог ее запомнить? Я так быстро все повторял, так быстро прославлял. Ты сделал это по милости Сарасвати. Ну, может быть, и мне тоже кто-то помогает. То есть ты можешь прославлять, а я как-то смог запомнить. Не мог бы ты объяснить? А что, что толку тебе объяснять? Ты совсем молодой обучаешь детей то есть что ты знаешь о аланкарах аланкар это различные украшения на санскрите то есть в украшении Санскрит подобен танцу. Аланкар – это очень важный раздел в санскрите. Можно просто написать, а можно написать так, что вы прочувствуете все, о чем говорится. И Кеша в Кашмире говорил, ты же ничего не знаешь о ланкарах, ничего не знаешь о высокой грамматике санскрита, что ты сможешь понять. И Махапрабху подтвердил, да, действительно, я особо-то и не изучал санскрит. Но, тем не менее, я обнаружил четыре недостатка в вашем, в этом стихе. Кеша в Кашмире поразился. Какие ошибки? Я не мог совершить ни одной ошибки. Махапрабху ответил, ну, если вы не возражаете, то я укажу вам на них. Итак, одну за другой Махапрабху Бхавани назвал бхарта. эти Бхавани ошибки. Бавани, барта. Бавани означает, что ее, это жена Шанкары. Почему же ты так говоришь, Баба Варта? А Варта это имя мужа. То есть. А Бхава, жена Шивы, но. Ты так, так говоришь, как будто бы у нее есть какой-то другой муж. Это неправильно. То есть баба не варта. здесь неправильно. Итак, он Махапрабху указал на четыре недостатка этой шлоки, и пандит занервничал. Тогда Махапрабху сказал, «Ну, тогда что-нибудь еще расскажи». Но Кеша в Кашмире уже не мог ничего говорить. А студенты, ученики Махапрабху засмеялись над Кеша в Кашмире, но Махапрабху остановил их. «Сегодня, наверное, ты очень устал, отправляйся домой, а завтра мы вновь можем встретиться и будем рады» услышать твою поэзию. Когда Кеша в Кашмере пришел домой, все это время он чувствовал, что Махапрабху оскорбил его. Но он не знал, что Махапрабху является верховной личностью Бога. Придя домой, он начал молиться Сарасвати. «Ты решила унизить меня перед этим мальчишкой». И во сне Сарасвати явилась к нему и сказала, «Это же Верховный Господь Гауранга. Как я могу проявлять свое могущество перед Ним, перед моим мужем, Верховным Господом? Он мой Патия, мой муж. Он Верховный Господь и ты не, не, необычайно удачлив, отправляйся утром к нему и прими его прибежище». И ранним утром он при, прибежал к Махапрабу, припал к его стопам, сказал, «Я знаю, что ты — Верховный Господь». Махапрабу, улыбнувшись, сказал, «Посмотри, при помощи знания, образования, то есть образование знания лучше использовать в познании Господа. Наше, образова... То есть наше знание не для того, чтобы спорить друг с другом, не для того, чтобы ходить по миру и побеждать всех, показывая всем свое превосходство. Махапрабху обнял его, и сердце этого глупца изменилось. Прежде он ездил на слонах, а теперь он отказался от всего и стал подобно нищему. Итак, Махапрабху проливал милость. В этом его особенность. Кришна не дал прему к Камсе. Но Махапрабу Кажи. даровал прему мусульманскому правителю Кази. Махапрабу не прибегал к помощи оружия. Его руки были пусты, лишь Санкиртана была с ним. В Азии мусульманский правитель не позволял совершать санкирту, в той области, где он правил. Местные жители жаловались, мы не можем толком спать, они с утра до вечера поют, танцуют. Пожаловались правителю, сказали, чтобы он принял меры, чтобы они могли спокойно отдыхать. Каждый день приходили жители к Кази. И тогда Кази стал отправлять своих посланников, которые просили остановить Киртан Махапрабу. Однажды даже сломали Маридангу. Преданные пришли к Махапрабу и сказали, о случившемся Махапрабху. Кто такой Кази, удивился Махапрабху. И по пойдемте все к нему. Даже Шривас Пандит испугался, боялся, испугался случившегося, то есть испугался ситуации. Прабху, полицейские могут арестовать нас. Да, Махапрабху. «Кого ты боишься, Шривас? Чего ты испугался?» Махапрабху широко распахнул двери и сказал, «Кого ты боишься? Я с тобой». И все нитянанда прабху, харидас такор, все, все, собравшись, даже местные жители Навадвипы приняли участие в этом шествии, в этой санкиртане, в этой процессии. Люди взяли факелы, в карманах было ги, и они заливали его факелы, чтобы они горели. Итак, шли. Тысячи, тысячи преданных, придя в дом Кази, Кази увидел их и подумал, испугался. Махапрабху вошел в дом Кази и попросил позвать его. Кази спрятался, боялся выходить. Кази просили выйти, «Не бойся, выходи, наш Прабху пришел, не И тогда Кази вышел со смирением, сложив руки в поклоне. Махапрабху сказал ему, «Ты мой дядя по маме, я пришел к тебе, а ты прячешься». «Я же твой гость». «О, да, ты, ты мой гость». Я думал, что ты разозлился, и поэтому хотел спрятаться. Я думал, что все вы пришли убить меня. Нет, нет, нет. Все эти люди пришли к тебе с просьбой. Почему ты хочешь остановить нашу Санкиртану? О, на самом деле, я не хочу, просто люди жалуются». И Махапрабху сказал, «С сегодняшнего дня мы бы хотели попросить тебя не стараться остановить нашу санкертану». И тот сказал, «Да, я обещаю, я обещаю, что если кто-то придет жаловаться, я прогоню его. Поэтому ступайте и беспрепятственно совершайте санкертану». Посмотрите, насколько милостив Махапрабху, даже Кази начал плакать, видя доброту Махапрабху. И он вынужден был сказать, что не будет больше, то есть я прогоню тех, кто будет жаловаться. Махапрабху спросил, зачем ты убиваешь коров? Тут сказал, ну, в Махабарате сказано, что некоторые из Муниришей действительно это делали на ягиях. На и Махапрабху ответил, Риша и Муни, которые приносили в жертву коров, очень могущественны. После того, как они убивали ради жертвоприношения корову, она обретала новую жизнь. В случае, как в случае с Джамадагни Муни, это отец Парашобама. Джамадагни Муни сказал, сын мой, иди убей свою мать. Парашурам тут же взял нож и обруби, отрубил ей голову. И своих братьев он тоже убил, потому что отец сказал это сделать. Потому что он сказал, они меня не слушаются, убей их. И тогда Чархадагни Муни сказал, я доволен тобой, проси у меня любое благословение. И тут сказал, я хочу, чтобы все они вернулись к жизни. Второе, я хочу, чтобы они забыли о том, что я убивал их. Джамадагни сразу согласился. И все ожили, отец, э, все ожили, мать, все братья. Они как будто бы спали, проснулись. То есть в то время Риша и Муни были настолько могущественны, и Махапрабху привел их в пример. Да, они приносили коров в жертву. Тем не менее, потом они получали новое рождение, новую жизнь, но в твоих, ну, в Коране, по Корану вы просто убиваете, убиваете, убиваете, и вам придется отправиться в ад на, на вечность, на вечно. Махапрабу обнял Кази, Кази плакал, и с тех пор Кази никогда не выступал против Махапрабу даже против преданных Махаправу. Вы видите, без без только с и все. Это невозможно, как мы знаем от нашего Гуруварги, Кази это Камса. Это шлока, которую я произнесил вчера. So Постепенно мы будем обсуждать ее, yeah, и I mean, вы сможете yeah. осознать, насколько превосходным Аватаром Гаурангия. Джагай и Мадай на них жаловались все подряд они были пьяницами преступниками но когда они в тот день когда они, захотели, они хотели убить нитенна то тогда же они получили освобождение Нитинанда и Харидас получили наставление от Махапрабху каждый день ходить от двери к двери и распространять святые имена. Если люди не будут принимать вашу просьбу, но вы должны просить их повторять, вы должны давать им совет, повторять святые имена. Нитинанда размышлял, Прабху сказал давать святые имена всеми каждому. А Харидас Такор говорил, Хаджагай Мадай, не подходи, они пьяницы, разбойники. Но Прабужи сказал всем, подряд давать. Поэтому почему мне им не посоветовать воспевать святыми имена? Местные, местные тоже предупреждали его, не ходи, не ходи к ним, они убьют тебя. Они сумасшедшие. Но все равно Нитянанда пошел к ним. Они были в одруманенном состоянии, пьяные. Нитянанда пришел и сказал, повторяйте, Харинам. Махапрабху сказал всем повторять. Кто это Кто это нас тут тревожит со своими советами? Поймайте его и убейте. Харидас Токур стал Нитян, Нитянанда. Стали убегать, а Джагай Мадай были толстыми, пытались их поймать. Харидас стал ругаться на Антиананду. «Ты глупец! Мы теперь в такой опасности! Я же тебе сказал, не ходи к ним!» «Антиананда оправдывался, но Прабу же сказал идти всем!» давать святое имя. В конце концов, Джагай схватил глиняный горшок и бросил в голову Нитянады. Из лба полилась кровь. Из лба Нитянады потекла кровь. Конечно же, его тело не состоит из крови и плоти. Это лишь детство того, чтобы вести нас в замешательство. К примеру, Питама-Бишма на поле битвы Курукшетры. Там говорилось, что когда Кришна... В Кришну попала стрела, из... у Него потекла кровь. Но что же вы думаете, что Его тело состоит из плоти и крови? Конечно, нет. Просто они действуют в точности, как люди, как человек. Поскольку если бы Кришна проявлял какие-то сверх... какое-то божественное величие, люди стали бы бояться его и воспринимать как Верховного Господа. А Кришна не хотел, чтобы его воспринимали так. И Браджаваси, вот эта концепция, что Кришна, Верховный Господь, никак не может прийти в сердца Браджаваси. В Сколько бы величия... То есть Радхарани никогда не поверит в то, что никогда не будет воспринимать Кришну как Верховного Господа, так же, как Ишодама. Когда Кришна ел глину, Гауранга тоже являл подобную лилу, все стали жаловаться маме Мишоде. Она пришла и сказала, «Я побью тебя. Зачем я жить землю?» А Кришна начал оправдываться. А, «Все, они врут, врут». Оно открывает рот, сказала Мама Шода. Тот открыл, и там она увидела бесконечную вселенную, бесконечную Вселенную. Она подумала, наверное, в тот момент она подумала, что наверняка моего сына вселился какой-то дух, какой-то привидение или дух. И она пригласила Брамана, чтобы тот провел очистительный обряд. Итак, Мама Ишода, Нанда Баба, гопи, мальчики-пастушки никогда не будут воспринимать Кришну как Верховную Личность Бога. Даже видя экстраординарные качества Кришны, они не верят в то, что Он — Сам Господь. В самом начале. Шачима слышала, когда Нимай бегал, звон колокольчиков. Она думала, откуда этот звук. У Нимай не было колокольчиков на ногах. Она посоветовалась с Джиганта Хамишрой. В чем дело? Откуда звук? Это сказал. Наверное, наше, наше божество, семейное домашнее божество принимает, начинает ходить. То есть они, им было проще поверить в то, что их божество ходит, чем поверить в то, что Нимай являет какие-то экстраординарные качества, какие-то необыкновенные сверхчеловеческие качества. как однажды Джаганат Хамиша ругал немая за что-то, говорил, «Я тебя побью». И тогда пришел полубог и сказал, что «Что, что, что ты делаешь? Твой, твой сын — это сам Верховный Господь». А Джаганат Хамиша сказал, «Какое мне дело до того, Верховный Господь или кто-то еще? Это мой сын, которого я должен... «воспитать должным образом». Однажды Тайтик Випра, один браман, который совершал паломничество по разным священным местам, поклонялся Балгапалу и каким-то чудом пришел в дом Немая в дом Джаганатха Мишры. И три раза он готовил. И каждый раз, как только Брама начинал предлагать, Немай приходил и начинал есть с тарелки для божеств. Тот видел и начинал кричать, и опять учиштха, учиштха. Опять все сквернил. А Джагнатха Хамишра просил, пожалуйста, приготовь еще раз. Это мой непостушный сын. И тот опять начинал готовить, и вновь то же самое. Тогда уже старший брат Вишваруп, старший брат Немая, начал просить, пожалуйста, приготовьте еще раз. Похоже, сегодня мне не суждено поесть. Поэтому я буду поститься. Но те настаивали. Если ты не будешь э, вкушать, то и мы будем поститься. И так уже на, пол, была полночь. Джигнат Хамишра закрыл на ключ. На ключ закрыл Немая. Ключ на самок закрыл Немая. Браман опять начал произносить мантры, чтобы предложить пхугу. И тогда Немай вбежал в комнату, и Брама начал кричать, а тот приложил палец к губам и сказал, тише, тише, ты же меня сам зовешь, вот я и прихожу. И потом он явил ему свою форму Гапала. Я есть Гапал, которого ты зовешь никому не говори. Этот э, понял, теперь я все понял, никому не скажу. Итак, до последних своих дней этот Браман оставался в Наваде под Он никуда не ушел. Он хотел... То есть, он, таким образом, Гауранга Махапрабхум явил ему особую милость. А в прошлый... Завтра мы продолжим наше обсуждение, мы будем обсуждать одну за другую шлоку, сегодня мы поздно начали и времени не так много, сегодня мы остановимся здесь. Завтра мы поговорим о том, как Махапрабху распространял прямо всеми-каждому.